Всем привет! Сейчас будут плохие песни под гитару, вдохновившись всем известной рубрикой. Мы тут переделали некоторые известные песни, чтобы это звучало смешно. Сейчас попробуем. Так, <смех> давай, кто начнет? Да. Су-е-фа. Су-е-фа. Ты? Я начинаю. Да. Поехали. Значит, песня про шаловливые ручонки. Но где же ручки, но где же ваши ручки? Давай отбросим делда и будем шлифовать Ладно, ну-ка вот так, давай, Хоп, эй, ла -ла Хоп, эй, ла -ла в автобусе в час спи. Младший лейтенант, мальчик голубой, мужики обходят стороной. Если бы ты знал женскую тоску, то не дергал бы чеку. Ладно. Если тебе будет грустно, приходи туда, где забивай мы косяк. Ага, про вписку песню. да? да? Ладно, забей и кури. Несмотря на милое личико, на логовичко, на логовичко. Дали сроку очень прилично, очень прилично, на да. Я волнуюсь. конечно опять эти маски шоу я уеду жить в тундру я уеду жить в тундру я уеду туда где не найдут никогда так уйду отсюда маленькой щелочке боленько порой слышь мне кажется с этой песни тебе крокус надо собирать кукла маша кукла не Долго я могу Кукла Маша Кукла Зина Просто вдую Я в резину Нормально Так Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк, начеркайте пару комментов, и до новых встреч, пока. Так. Маленькое. Маленькой щелочке, 69. Вот одну фразу не могу, да? Пошлость, звенящая пошлость.